Итак, я остановился на редакторе узла. Соответственно, в 22-й версии Визума он стал гораздо проще, интерактивнее, удобнее и понятнее. Все эти изменения не носят исключительно косметический характер, а направлены на то, чтобы максимально ускорить и упростить редактирование сети и минимизировать затраты при переносе данных сети из Визума в Вистем. Это может значимо помочь в больших и комплексных проектах с точки зрения пользователя, просто сэкономим ему время. Давайте сейчас обратимся к экрану и посмотрим, как происходит работа с обновленной версией редактора узла непосредственно в новом интерфейсе Visum. Соответственно... Основной момент, который э, здесь э, хочется отметить, это то, что в режиме редактора узла теперь нам доступна вся сеть полностью. То есть нам не нужны два вида окна, мы можем прямо из этого редактора перемещаться по, непосредственно по э, всей нашей сети. Э, плюс э, в, дополнение, в дополнение к этому мы можем непосредственно здесь редактировать важные... Э, Важные свойства отрезков и а, пересечений. А, важные как с точки зрения а, макромоделирования, так и с точки зрения микромоделирования. То есть мы можем добавлять пешеходные переходы, мы можем добавлять а, и тут же устанавливать их параметры, соответственно, мы можем добавлять поворотные полосы движения, мы можем а, всячески а, редактировать а, нашу сеть, с минимальными затратами а, времени и а, ресурсов на то, чтобы сети из а, ВИЗУМа, опять же, в ВИСИМ а, переносить. А, соответственно, наибольший э, эффект а, в, вноси, внесенные изменения дадут именно в больших и комплексных проектах. Помимо этого, мы имеем возможность непосредственно к редактору узла подключать фоновую карту и менять геометрические параметры участков сети, перетаскивать, перетаскивать узлы, настраивать геометрию отрезков непосредственно из одного окна. С точки зрения интерактива и удобства пользователя, это гораздо более качественное решение, чем в предыдущих версиях ПО. Здесь это является большим и а, огромным улучшением и преимуществом. Соответственно, помимо а, а, изменения редактора узла, Visual а, а, 22 версии значительно расширим функционал работы с матрицами. А, улучшение а, работы с матрицами, которое я сейчас продемонстрирую опять же на а, видео вживую. Они сводятся к тому, что для ряда задач обработки матриц как данных вам больше не нужно использовать Excel. Вам не нужно выходить никуда из визума, не нужно копировать, проводить вычисления во внешней среде и вставлять их обратно. Вы можете все сделать непосредственно в Визу. Причем вам это доступно в различных видах матриц, как в, раз, в различных ее представлениях, как непосредственно в виде таблицы, так и в виде гистограмм, так и в виде, в виде графика. Вот сейчас перед вами на экране возможность непосредственно изменить выделенные значения матрицы просто в виде формул. Ну, например, сейчас ко всем значениям добавится 100. Выделен. То есть э, это позволяет э, значимо, опять же, ускорить и упро упростить э, работу с таким э, элементом э, визума, как э, матрица. Плюс, э, немного добавились возможности фильтрации э, в э, различных э, представлениях матрицы. Э, опять же, это, это улучшение как, собственно, редактор УЗО направлено на ускорение ускорение и упрощение рабочего процесса. Соответственно, следующим важным улучшением является добавление интерактивного поиска и навигации по сети. Что это значит? Это значит, что у вас теперь есть возможность ориентироваться в вашей сети, используя просто обычный ручной ввод адреса, как вы это делаете в Яндекс-картах, Google-картах и других, и других подобных сервисах. Соответственно, опять же, сейчас на экране демонстрируется, как это работает. У вас есть отдельная кнопка, при ее нажатии появляется поле ввода адреса, вы вводите адрес, ну, в данном случае «Стадион Вэмби». Стадион и автоматом при нажатии на этот адрес происходит перемещение карты в, в, к выбранному адресу. Эта функция работает вне зависимости от того, какую карту вы используете как фоновую. Адрес можно вводить как на русском, так и на английском языке. То есть эта функция позволяет вам просто по карте удобнее перемещаться. Следующим важным улучшением является а, а, такая, такое улучшение, как <сёк>, а, зоны с, ограни а, с ограничениями движения. А, в большинстве а, крупных и средних городов а, периодически возникают задачи моделирования, связанные <сёк>, а, с рядом зональных ограничений. А, как, это, это касается как вопросов платного въезда в определенные зоны, так и вопросов ограничения въезда по экологическому классу, по классу транспортных средств легковые и грузовые и так далее. Улучшения визума в этом вопросе направлены на то, чтобы максимально упростить пользователю моделирование подобных кейсов и сделать его наглядным и показательным. Вводятся три основных типа зон, в зависимости от того, какие запреты и ограничения установлены. Первая – это зона запрета транзитного потока. Вторая, второй тип зона это зона запрета въезда. И третий э, тип – это зона платного въезда. Соответственно, в первом типе у вас будет запрещаться весь поток для обозначенной зоны, являющейся транзитным. Во втором э, типе зоны у вас будет запрещаться въезд. В зону в принципе, для всех транспортных потоков. И в случае с платностью будут устанавливаться некая величина оплаты за въезд, границы, за въезд в границы зоны. Что это дает пользователю? Этот, этот функционал в визуме дает пользователю удобную возможность моделировать сценарии, связанные с подобными ограничениями. В одной модели можно использовать несколько зон разных типов. Также зоны как объекты сети можно использовать в менеджере сценариев, создавая соответствующие модификации и с учетом зон ограничения движения можно рассчитывать как статические процедуры перераспределения, так и изба перераспределения, основанное на симуляции. На демонстрируемом примере сейчас будет наглядно видно, как происходит процесс моделирования зоны ограничения движения. Во-первых, вам необходимо для начала определить границы этой зоны. Это делается при помощи создания объекта зоны ограничения движения». Вот сейчас вы это видите непосредственно на экране, мы задаем границы некой области, для которой хотим определенным образом ограничить движение, просто в виде полигона. Затем мы определяем тип этой, этой зоны. В данном случае это будет зона с ограничением сквозного трафика. Определяем, для каких транспортных систем мы хотим ограничить сквозной трафик и Определяем, собственно, проверяем настройки сопротивления для отрезков, и после того, как, собственно, ограничить выбрали эту зону, запускаем расчет перераспределения. И все. То есть в данном случае нам не нужно вводить дополнительные специальные настройки. Мы автоматически можем Просто задав эту зону и определив ее тип, автоматически можем сконфигурировать модель так, чтобы наше логическое ограничение соблюдалось. Соответственно, далее, после того, как произошел расчет, мы можем уже, используя различные средства Визума, анализировать эффект от наших изменений при помощи диаграммы паук при помощи поиска кратчайшего пути, при помощи анализа путей в виде списка. Соответственно, процесс моделирования подобных сценариев и мероприятий, и мероприятий значимо упрощен и сведен просто непосредственно к взаимодействию только с объектами сети и перезапуску расчетных процедур. Вторая важная группа изменений в ВИЗУМ-2022 – это изменения в расчетных процедурах, алгоритмах и моделях и модели данных. Начать здесь хочется с такой активно набирающей обороты, Темы, как ABM или Activity Based Model. В Визуме, в версии 2022, Activity Based Model значительно улучшилась по ряду направлений. Первое направление – это более совершенный алгоритм поиска путей и представления затрат. В чем здесь суть? Суть здесь заключается в том, что в Activity Based Model, который по сути является агентной моделью, а для выбора режима, для процедуры выбора режима используются кратчайшие пути не между строго заданными узлами сети, а между всеми узлами, которые в сети присутствуют. Соответственно, для одной и той же пары районов возможен выбор различных режимов в зависимости от конкретных точек. То есть затраты представлены гораздо более э, детализированно на перемещение и не привязаны к узлам примыкания. Соответственно, для, э, что нам это дает как э, пользователю модели? Это нам позволяет гораздо более точно настроить процедуру э, выбора режима и сделать ее приближенной к реальности. Позволяет нам уйти от одного из самых э, важных э, допущений макромодели и традиционного четырехшагового подхода, такого как некое обобщение области перемещения. Особенно актуально это, когда детализация районирования среднее и описание перемещений при помощи традиционной четырехшаговой модели не совершенно. Следующее большое улучшение – это, опять же, улучшение процедуры выбора режима в Activity Based Model, это учет фактора временного периода поездки. В классических четырехшаговых моделях в качестве измерителя затрат на перемещение между районами мы используем некие среднесуточные значения времен перемещений. То есть у нас в матрице затрат лежит некая одна величина, которая характеризует средние затраты в течение суток. В ABM мы можем использовать величины затрат, соответствующие различным часам при сокращении суточного расчета. Это дает нам возможность отдельно выделять пиковые часы и учитывать их, их влияние на общее модальное распределение между режимами и позволяет нам детально учитывать неравномерность затрат на перемещение в течение суток. Соответственно, все это в совокупности, опять же, делает модель более точно описывающей фактическое поведение пользователей в сети, с учетом различных факторов. В целом, IBM стал более, визуме, более интерфейсным, то есть у, у, нам у нас практически отсутствует сейчас необходимость его дорабатывать, то есть мы имеем готовый, встроенный уже пример модели спроса, схожий с тем, что мы имеем в классических моделях. Соответственно, нам не нужно настраивать ничего в скриптах, они есть, они готовые, отлаженные и работают. Плюс значимо сокращается время расчета. То есть теперь модель спроса IBM способна рассчитывать агентные модели, содержащие в себе несколько миллионов агентов за более-менее приемлемое время. По, про IBM у нас запланирован в ходе сегодняшней встречи пользователей отдельный доклад, где коллеги более детально расскажут методические основы модели и более полно раскроют ее основные преимущества. Следующая важная группа улучшений с точки зрения алгоритмов – это улучшение SBA, улучшение перераспределения на основе симуляции. Здесь исправлен ряд существовавших недостатков, значимо влияющих на итоги перераспределения. Во-первых, сейчас отсутствует лишнее перестроение на подъезде к сложным перекрестком. На примере у вас на экране я сейчас это покажу. То есть в чем здесь суть? В ходе симуляции у вас, если вы обратите внимание на то, как движутся транспортные средства сейчас идти вы заметите, что они не совершают перестроение в максимальной близости к узлу. Соответственно, они друг другу не мешают и стремятся перестраиваться Заранее. Это, это улучшение позволяет более точно воспроизводить модель реального поведения автомобилей и не создавать лишние затраты, связанные как раз вот с этим эффектом. То есть, по сути, сейчас усовершенствован именно алгоритм поведения транспортного средства. Соответственно, следующим развитием этой идеи является вариативность настройки выбора полосы движения с учетом последующего пути. При помощи атрибута look ahead distance для отрезков вы можете как раз определять, насколько, грубо говоря, насколько заранее транспортные средства будут перестраиваться в случае, если их последующий путь известен. На... В условном примере выше вы видите случай и вариант настройки перераспределения таким образом, что все транспортные средства въезжают на отрезок A и B по всем доступным полосам и заранее в полосу, соответствующую той, которую необходимо использовать для дальнейшего следования для отрезка CD, заранее в эту полосу не перестраивают. Можно настроить это так, при помощи значения атрибута look head distance а можно настроить это иначе. При втором варианте настройки, изображенном на картинке ниже, вы видите, что транспортные средства заранее, с учетом известного последующего пути, на предыдущем отрезке будут выбирать уже себе, стремиться выбирать себе соответствующую полосу. Это улучшение позволяет более гибко подстроить перераспределение под, под непосредственно наблюдаемую ситуацию. Также появилась возможность учета дополнительных затрат в случае слияния потоков в одну полосу. Как вы сейчас видите у себя на экране, появился у узла новый атрибут, соответственно, который эти затраты описывает. То есть вы можете, когда у вас происходит слияние потоков с большой интенсивностью в каком-то узле, вы можете задать временное значение, которое будет характеризовать временную задержку для транспортных средств при пересечении этого узла. Эта задержка как раз и будет описывать слияние транспортных потоков в одну полосу. Еще одним важным улучшением, затрагивающим, наверное, Наибольшее число пользователей в сравнении с улучшениями ABM и SBA – это совершенствование алгоритма перераспределения общественного транспорта. В версии Visum 2022 появилась опция расчета перераспределения ОТ по расписанию, с учетом маршрутов, для которого детализированные данные расписания не представлены. Это очень актуальная, актуальная функция, которая в ряде случаев может сыграть очень большую службу для архитектора модели и для пользователя. Не всегда данные для всей моделируемой сети единообразны, то есть не всегда для всех маршрутов доступно расписание, для части могут быть доступны только интервал. Соответственно, этот, эти, это улучшение функционала позволяет нам нивелировать этот момент и проводить уже детализированный расчет по расписанию, совмещая его с включая в него маршруты, данные для которых не совершенно. Есть ряд принципиальных положений данного метода. Первое положение – это времена отправления поездок по расписанию считаются неизвестными. Стыковочные поездки с маршрутами по интервалам отправляются спустя время равное половине интервала. Может быть установлено специальное время ожидания между профилями времени движения – Профили времени движения по интервалам скоординированы между собой. Всегда существует участок стыковочной поездки, даже если этого не учитывается в интервалах. Время ожидания является предположительным, предположительным и при использовании данного метода перераспределения невозможно учитывать операционные показатели работы общественного транспорта. Это основные положения и ограничения используемого метода. Опять же повторюсь, с точки зрения практики, это очень полезная и нужная опция, которая позволит усовершенствовать алгоритм расчета при несовершенстве исходных данных. В практич практических примерах, я уверен, будет применяться достаточно часто. Следующее важное дополнение – это появление специализированного перераспределения для велосипедов. В чем суть специализации? В основе этого перераспределения также лежит стахастическая модель перераспределения потоков по сети, только с учетом ряда характерных особенностей поведения велосипедиста. По результатам многочисленных наблюдений за тем, как ведут себя велосипедисты в транспортной сети и как они воспринимают те или иные компоненты затрат, можно сделать вполне логичные выводы о том, что для перемещения велосипедистов менее значимую роль играют факторы загруженности участков сети и более важны, по сравнению с индивидуальным транспортом, более важны другие вещи такие как комфорт поездки, так, такие как рельеф местности, наличие спусков, подъемов, искусственных преград. Эти факторы на практике гораздо более важны для велосипедистов, нежели уровень загруженности отрезка. Собственно, именно поэтому в данной... Версии перераспределения, которые предназначены специально для велосипедистов, уровень загрузки и, и величина сопротивления практически не влияют на выбор пути для велосипедистов. Соответственно, это перераспределение позволяет более, так скажем, точно для определенного способа перемещения воссоздать распределение потока по сети. Произошел ряд доработок модели райд-шеринга, существующей в визуме уже достаточно давно. Эта модель позволяет нам моделировать совместные поездки с использованием парка транспортных средств или так, так называемый райд-шеринг. Что же здесь изменилось? В алгоритм выбора точки посадки и высадки были внесены изменения. В частности, сейчас используется функция оценки стоимости посадки для узла сети, которая включает в себя взаимодействие зоны пешей доступности и фиксированного маршрута транспортного средства. Соответственно, Оптимум между минимизацией пешего подхода и холостым пробегом транспортного средства соблюдается лучше. То есть сейчас оптимальным узлом посадки пассажиров в транспортное средство, следующее по маршруту, считается не ближайший узел, а узел оптимальный с точки зрения минимизации пешего подхода и холостого неэффективного пробега транспортного средства. Второе изменение – это изменение в алгоритме выбора зоны ожидания транспортного средства, то есть это алгоритм выбора той зоны, где транспортное средство у вас стоит и ждет пассажиров для совершения следующих поездов. Сейчас Транспортное средство, считающееся свободным, выбирает э, оптимальную зону ожидания, исходя из ряда факторов, исходя из удаления, из расстояния от, э, э, соответственно, до этой зоны, э, вместимостью, емкостью этой зоны, то есть э, учитывается число машин, которое может в этой зоне находиться, и э, непосредственно спрос. Причем спрос учитывается как текущий, так и э, потенциальный. Соответственно, эти изменения в совокупности дают э, оптимизацию э, мод, э, модели райдшеринга для, э, э, для всех ее сторон, как для спроса, так и для э, предложений. Э, и направлены на э, возможность э, планирования и прогнозирования более эффективного использования существующего парка транспортных средств. Для решения задач по внедрению шеринговых систем это является основополагающим пунктом эффективность использования ограниченного парка автомобилей. Плюс ко всему вышесказанному в ВИЗМе также произошли изменения в модели данных светофорного регулирования. Эти изменения были вызваны тремя факторами: минимизация числа типов светосигнальных установок, насколько вы помните, их основных было три; унификация модели данных этих типов светосигнальных установок и отсутствие необходимости в последующем изменения типов и, так скажем, ручных манипуляций для того, чтобы ваши светофоры определенным образом настроить. Основой, основной моделью данных для светофоров стал, была выбрана модель данных VSIC, но с рядом полезных и очень важных доработок. Добавилась возможность кодирования простых контроллеров, добавилась легкая возможность отмены изменений. Добавилась интеграция SIG-файла или файла сигналов. Он больше не является внешним файлом. То есть при запуске файла версии Visual у вас данные о, о, о светофорах больше из внешнего файла не подгружаются. Соответственно, вы больше не можете их потерять, переместить. И это проще и удобнее с точки зрения работы. Также появилась полноценная интеграция с менеджером сценариев соответственно, эти данные можно создавать в виде уже полноценных модификаций менеджера. Возникает резонный вопрос, что, за, что же произойдет с уже созданными моделями, в которых есть данные светосигнальных установок, если мы запустим... Файл в визуме 2022. Произойдет автоматическая конвертация данных в обновленную модель, но, естественно, для этого исходно внешние файлы сигналов у вас должны присутствовать, чтобы эта конвертация произошла. После сохранения соответственно необходимости в внешних файлах сигналов у вас больше не будет, начиная с версии 2022. С точки зрения пользователя еще есть ряд важных моментов. Основной здесь, наверное, это момент того, что добавилась возможность связки сигнальных программ и календаря. То есть вы можете определить, какая, какая сигнальная программа актуальна для какой даты, непосредственно взаимоувязав это с существующим визуме календарем. Как раз атрибут сигнал программ дата для этого и uh, существует. Ну и uh, uh, произошли небольшие улучшения в редакторе сигнальных программ, в его uh, интерфейсе, которые позволяют вам uh, проще установить uh, фазы и режимы работы вашего светофорного объекта. Пункт uh, 3 uh, изменений в визуме – это увеличение скорости расчетов. Начнем здесь с статического равновесного перераспределения. За счет его оптимизации достигнуты два достигнут достигнут пункта. Это, во-первых, значимый рост скорости расчетов и гораздо меньшее отклонение на при, при большом числе итераций отклонения между предыдущей и текущей итерацией значимо сократились. Соответственно, перераспределение стало выдавать более стабильные результаты. Произошло также изменение процедуры расчета статического перераспределения по методу Фрэнк-Вольфа, так называемое. Здесь также сократилось потребление памяти и э, достигнут, э, достигнуто более реалистичное, э, так называемое пропорциональное распределение корреспонденции по путям. Пропорциональность означает выбор пути, максимально приближенный к реальным условиям, то есть отсутствие игнорирования в большой и достаточно сильно загруженной сети наимень... наименее выгодных альтернатив. Ну, приведем здесь простой пример для понимания. Условно говоря, есть 100 машин, перемещающихся 10 возможными маршрутами, и сеть при этом сильно загружена. Ранее, до того, как было произведено совершенствование этой процедуры, часть из этих 10 путей осталась бы полностью не востребован В реальной жизни при больших потоках все равно полностью эти пути не игнорируются, и часть машин их в любом случае используют, несмотря на, несмотря на их невыгодность. Соответственно, модификация перераспределения позволяет этот эффект воссоздать. Если говорить о скорости времени расчета с точки зрения различных элементов модели и приводить какие-то цифры, характеризующие эту скорость, то, например, расчет сопротивления в узлах стал очень быстрым, то есть здесь экономия времени составляет 60%, Перераспределение SBA стало считаться быстрее на 15%. Процедура t я думаю, вам известная, стала работать быстрее на 20%. Также стал в половину быстрее работать такой функционал, как диаграмма ПАУК. И значимо сократилось время расчета матрицы затрат индивидуального транспорта. Соответственно, в совокупности все эти изменения дают а, значимый прирост в скорости расчетов вашей модели при запуске полноценной последовательности расчетных процедур. Ну и четвертый пункт – это менее значимые изменения, но на которых также необходимо в рамках моего рассказа сделать акцент. Первый пункт – это доработка э, интерфейса импорта и экспорта из ЭМИ. То есть сейчас вам доступен полноценный импорт пользовательских атрибутов из модели данных ЭМИ и полноценный импорт геометрии отрезков полилиний. Полезным будет для пользователей, которые, у которых исходно была какая-то модель, сделанная в ЭМИ, и они хотят в дальнейшем э, использовать визум, но не хотят создавать модель заново. Соответственно, что еще важно? Важно то, что метод перераспределения лоза в течение двух лет станет более недоступен, потому что с точки зрения логики своей работы и с точки зрения функционала он очень близок к методу Фрэнк-Вольфа, о котором я буквально пару минут назад говорил, и их э, наличие двух практически повторяющего друг друга не совсем рационально. Соответственно, в течение двух лет э, этот метод постепенно станет... Э, все менее доступен. Сейчас а, прекращается исправление багов и поддержка этого метода, но стоит отметить, что перераспределение трибьют лоза, то есть бикритериальная процедура, использующая в основе алгоритм лоза, этими изменениями не затрагивается, и она визуме останется. А, соответственно, что касается старых а, файлов версий а, то, что ниже визум 11.03 в 22 визуме не откроется, то же самое относится к бинарным файлам, файлам параметрам и к файлам параметров процедур. А Ну и такой пользовательский момент, настройки выбора языка теперь переехали из диалогового окна лицензия в окно редактор «Пользовательские настройки». Соответственно, все, что связано с Python, представлено перед вами, и со скриптами, закончилась поддержка Python версии 2. Включенный в состав стандартной установки Python обновлен до версии 3.9.5, добавлены несколько библиотек, соответственно, обновлены все стандартные едины, поставляемые с визумом, в случае, если вы использовали какие-то скрипты, собственно и в ваших моделях вам будет необходимо доработать ваши файлы в соответствии с теми изменениями, которые произошли уже непосредственно в питоне.